Муж сидит в зале, а жена стоит перед зеркалом и говорит: "Ой, что-то у меня от сережки дырочка болит". Муж не поймет и кричит: а "От какого это? Сережки? У тебя дырочка болит?". Англия, купе, сыр, у меня очень маленькая щелочка. Полковник говорит подчиненному. Лейтенанту. Ну, если у нас пройдет все по плану, можешь готовить дырку для ордена. Лейтенант. А если не по плану? Ну, а если не по плану, то можешь ничего не готовить. Так как на этот случай дырка у тебя уже есть. Спасибо огромное за поддержку и комментарий. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее.